Приветствую вас, дорогие подписчики! Сегодня хочу поделиться упражнением, которое позволит вам научиться быть ясными. Не произношение, а смысл подачи отрегулировать. Это подходит для детей, чтобы развить их навык речи. Даже поднимется качество его ну, письма, как ребенок пишет. Это подходит для, если вы руководитель, да, ставите задачи своим подчиненным. В общем, если вы передаете информацию, и вам важно, чтобы эта информация была ясная, доступная и понятная, это упражнение для вас. Его можно делать вдвоем. Или втроем. Втроем будет поинтереснее. Удовольствие и смеха вы получите выше крыши. Его можно даже использовать во время вечеринок, как некое мероприятие увеселительное. Смеху, скот, слезы. Вот такая огромное количество. И как? В чем оно заключается? Один человек говорит, что он делает, но не показывает. Говорит. Это можно делать даже через скайп а другой там спиной сидит к нему, не видит этого, но слышит, да, что он говорит. Это второй номер. Третий номер стоит и за этими двумя бойцами невидимого фронта. Наблюдать, что у них получается, как они ведут себя, что они делают, каким образом реализуют задуманный план. Например, можно собрать самолетик. Ну, или любую, любой другой предмет, который вы можете сложить из листка бумаги, склеить, можете использовать пластилин. Не хотите марать ручки, возьмите фломастер и что-то нарисуйте. Складывание, лепка, рисование. Как для детей, так и для взрослых. В чем изюм? Что, оказывается, Показать это достаточно просто. А вот произнести то, что вы хотите сделать, это совсем не просто. И многие детали ускользают. Ну вот, к примеру, попросите своих знакомых рассказать вам, как они открывают кран с горячей водой. Большинство делают такой. Вот так. То есть они показывают, как они это делают, но не рассказывают. Я подошел, протянул руку, дотянулся до крана, повернул кран, посмотрел, какой напор, убрал руку. Ну, процесс не, не, не доносится. И также, как вы будете складывать самолетик, назовем упражнение самолетик, как вы его, в какой последовательности складываете, какие детали складываете. Ну, к примеру, можно ли положить в нижний сторонник к себе, а другой человек, если вы это не проговорили, положит широкой стороной к себе. То есть у него будет лист, у вас будет лист лежать вот так, а у него вот так. И все, и ваши уже действия не совпадут. Навык тренируется достаточно быстро. На тренинге у меня люди, которые готовились к конкурсу профессий, они выступают, рассказывают, что делают. Буквально за два часа слепили ракету двухступенчатую, один в один. Второй, дальше инструкция, он слышит и может говорить только две вещи, выполнено и неясно, то есть он либо сделал то, что ему, ну, инструкцию, которую он слышит, выполнил, либо ему неясно, Все, всего лишь две фразы, ну любой <смех> вариант неясно, непонятно. Либо сделал, готов, выполнил Все Ну то есть либо понятный, понятная инструкция И вы ее делаете Либо непонятная инструкция И вы не знаете как поступить В третий Если он конечно у вас есть Он за этим всем наблюдает Веселится потому что Видит как вы это взаимодействуете Потом вы меняетесь а Обычно происходит что ты тупой Ничего не понять не можешь Нет это ты тупая Объяснить ничего не можешь ну, неважно, это специально в разных ролях. Третий сидит и смотрит, как они оба как встречаются с большими сложностями в вербализации, ну, в переводу действия в текст. Это достаточно сложно. Ну, как достаточно? После небольшой тренировки это кажется очевидным, понятным, ясным, простым. Используйте, тренируйтесь, наслаждайтесь, веселитесь и будьте ясными, доступными и понятными в своей речи. Вам будет легко управлять, легко договариваться. И самое главное, вы всегда будете, ну как сказать, ну не лидером мнения, а способны высказать свое суждение доступно другим людям. Пользуйтесь, наслаждайтесь и радуйтесь.